Всем доброго времени суток. Меня зовут Вадим Ярков. Я живу на Тенерифе и это видео я записываю как благодарность для бека Шамуратова. У меня проработка со мной была. И мы работали с ним по теме, в чем же проблема меня, в частности, да? Проблема существует у большинства людей на планете. Это обесценивание себя. По какой причине происходит обесценивание себя, по какой причине это событие, скажем так, которое тянется на всю жизнь, влияет либо косвенно, либо напрямую на вообще все происходящие события в жизни. В частности, на семью, на отношения с друзьями, на отношения с близкими людьми. Также на и взаимоотношения в ситуации с партнерами, когда человек ищет в себе спутника жизни. И я понимаю, что ну, до сих пор все складывалось очень печально. Либо не очень печально, но печально. И теперь я после этой проработки я прекрасно понимаю, что вообще происходило, почему это происходило. Дело в том, что... Мы ушли сначала в период моего детства, когда я был еще маленький. Прорабатывали ситуацию, что в семье была очень сложная обстановка, финансовые трудности. Я, естественно, случился нежелательным ребенком, потому что родился не вовремя, не по плану, очень рано. Да, решил вот, вывалиться в этот мир без особого желания моих родителей, скажем так. Вот и получается, что когда человек приходит в семью и семья не готова к тому, чтобы принять этого ребенка, не готова, чтобы воспитывать правильным образом, заботиться правильным образом, по причине того, что многие сами поломанные в жизни. И многие очень часто сами несут отпечаток того, что произошло в далеком прошлом. В моей же ситуации мы погрузились... Период времени, как я думал, что я соблюдаю часть, период жизни моего предка, но оказалось в результате, что это был именно я, только несколько поколений обратно. Я пережил эти события, я, честно говоря, как кино посмотрел, в котором сам участвовал. И я чувствую, что мы решили эту проблему, или, по крайней мере, мы ну, уже уже в процессе того, чтобы эту проблему как по точкам пройтись и полностью ее э, трансформировать. Либо же она сама каким-то образом э, сложится, что выровняться вся ситуация. Но что я хочу сказать? Хочу сказать, что Барамбек... Мало того, что мой земляк, очень-очень <смех> хороший специалист. Очень хороший специалист, который занялся своим делом, который понимает важность этого, этого дела, да? помогать людям. И в частности, вот я результат работы и могу на собственном опыте сказать, как проходят процессы. Что происходит с человеком, что человек чувствует и что переживает, а самое главное, вроде бы кажется, что ну что, ну посмотрели мы прошлое, да, ну посмотрели, что у меня там, что я там был сиротой, и, и что хоть я и был и рукастый такой, и хозяйственный, и все, но меня очень сильно обидели, да, в той ситуации меня очень сильно обидел отец моей э, невестки и обидел меня прямо на свадьбе. И сюжет начался с того, что вот я еду на лошади, возвращаюсь со своей молодой женой к себе домой, на речку, где-то в лесу, э, где у меня стоит маленький домик, я живу тем, что зарабатываю, ну, обеспечиваю себя пропитанием тем, что ловлю рыбу. То есть можно сказать, что, такой, что человек такой не особо перспективный по современным меркам, да? И вот, вот это вот состояние, которое мне проникло внутрь, мое сомнение, что я действительно имею значение, по крайней мере, для близких людей, за ладно, там, не знаю, какая от меня польза окружающему миру, но о том, что мои близкие люди, они ценят меня и любят меня, и это надо чувствовать и понимать, и знать, потому что с этого складывается отношение человека к жизни и к остальному окружающему миру. И вот с этим вопросом мы проработали. Будем работать еще, потому что на самом деле есть что исправлять. Жизнь то она такая длинная, как оказалось, что мы работаем не только с этой жизнью, но и с предыдущими жизнями, с предыдущими воплощениями. И это не только увлекательно, но и полезно. Полезно, потому что меняя события как бы в прошлом, мы, получается, уже влияем на события, происходящие в настоящем мире. По крайней мере, вот я по себе могу сказать, что уже как минимум, как минимум отношение ко многим событиям у меня поменялось. Поменялось настолько, что я перестал эмоционально реагировать на то, что раньше меня бы просто сломало. Так что огромная тебе благодарность, творческих тебе успехов. Чтобы все получалось, чтобы было много желающих получить помощь от тебя. И всех благ, всех благ в жизни и огромная благодарность еще раз. Спасибо большое.